И всем привет, с вами Пранта. Сегодня мой экран в вот. симулятор домашних животных. Ну, а точнее я зарабатываю с, с помощью этих животных. И вы, второй серии я получил таких питомцев и столько монет. Это как? Зачем нам не дали такого одного питомца, потом этого, потом этого и этого? почему на мне ну конечно спасибо им, что мне дали только я удивляюсь почему именно мне вот я, я только начал видеть и у меня вот уже сколько этих монет Я не понимаю давай вот так сидя Опа! Она тоже тут играет. Кстати, а, она уже на той поляне. Так. Вот давай. О. Во. Смотрите, что там в кондже. У меня уже один миллиард. Что? Я никогда... Ой, нет. Я держал на 5 миллиардов или, 5... или 500. Я уж не помню. Но это было в том. Но в этом я никогда не держал 5 миллиардов. же 3 миллиарда. Что? А тут уже 5 миллиардов походу нужно. О! Раз, два, три, четыре. Вау, как много. Я, ну, как быстро я все это зарабатываю. Вау, уже 11 миллиардов. Походу, я тогда держал или 11, или 5, я уж не помню. Так, мы продолжаем. Просто мне надо было что-то сделать, я уже забыл. Мне торговое приглашение давали, оказывается. Давайте, забирайте. Ой. Но мусю я не продам, я мусуль не продам. А если продам, то только за миллион. Ой, не за миллион, а за 25 где-то миллиардов. Мусь, а это на моя коша. Кошак. Да, собирайте быстрее. Я уже улетаю. Почему так долго? Во, молодцы. 31 миллиард. Тут еще тоже питомцы. Думаете, что я вот такая не насоберу? Да? Давай, лиса, давай, молодец. Ну, конечно, не ты должен. Вот лиса, давай. Так, лиса, давай. Вот не лиса. Вот лиса. Оп. Э, почему лисы туда не, не берется. Все, уже направо. Так, мне надо еще этих питомцев купить. Так, так, Ну, давай, самые приходится. Ладно, так. Ну, 8000 это то. 8000 это тоже хорошо. Это так убираем. Этого вот так делаем. Потом еще раз так. Оп. Давай. О, 8000. Что же? Это так убираем. Это беру вот так. Еще уже минус 2, Как сказать, не лузера, А этих питомцев плохих минусуется. Все, покупаем новую эту карту. Кстати, мне... Я увидел вот это, сделать радужного. Вот, сделать радугу. А -а -а. Так, покупаю. Ого-го-го. Ну, самое начальное, это вот это, потом вот это, потом вот это. А после этого что идет? А дальше еще какой-то портал. А куда я не знаю, кстати. Тогда ты тоже, ты тоже вот так вместе будете вот так собираться. А, опять упал микрофон. О, уже 2 миллиона. Что? Это значит... Два миллиарда, оказывается, не два миллиона. Так, там тоже сундучки, да? Тут сундучки есть. Раз, два, три, четыре. Ой, раз, два, три, четыре. Вот давайте вместе собираем. Опа. Ну тоже хорошо, тоже хорошо. И кстати, я уже могу купить новое. Кстати, я тут оказывается самый лузер. Потому что у меня 31 А, я не самый лузер. У меня вот этих монет очень много. А это. А пока что я начальный. Почему я так долго буду так идти? Так, ты тоже сюда. Дальше ты сюда. Кто там еще со мной двое? Ты сюда, ты сюда. Все. А, ты сюда, тоже. Почему ты так быстро? Давай, ты сюда. Так, покупаем нового пята. О, тут много. Кстати, у меня еще этот был. 18 хм. тысяч. Тут самый лучший этот. Значит, у меня на этого. Во. О, -о, О, это уже мне нравится. Так почему мы так долго собираем? Почему так долго собираем? М? Не знаете? Ой. Вот. Так, раз, два, три. А за мной никто не идет. Значит, четыре. Давайте собираем, собираем, собираем. Раз, два, три, четыре. Мы пока что собираем это вместе. А я пошел тихонечко. Ладно, вас обогнать не получится. Так, опять вот так делаем. Давай. Двадцать тысяч ого это тоже самую так положить обратно этот это сюда вот так Ну, самый крутой это вот magic fox собирайте собирайте потом сюда пойдете ой во кстати я могу еще их сюда вот так ой там один давайте вот так всех туда отправим еще этого сюда этого сюда этого сюда этого сюда 1 2 1 ладно так приходится я уже несколько миллионов заработал ой 2 миллиарда башка а почему тут я что-то все равно не понял